Всем привет, Я решил сделать обзор по CoinMarketCap, где можно участвовать в аирдропах помимо сбора бриллиантов. Бриллиант собираем каждый день и с каждым следующим днем нам дают больше монет. Итак, по аирдропам. В разделе продукты, Free, Airdrop и вот активный. Чуть ниже завершенные, в которых Вроде бы принимал участие Аирдропы, кстати, здесь С оплатами в 20-30 долларов Мне падали На кошелек Деньги Я все гадал, откуда такие суммы появляются Ведь с обычных дропов Выходит по 5-7 долларов Иногда 15, а тут 20-30 Но со временем Вспоминал Что проходила раздача на CoinMarketCap. И у вас есть сейчас возможность поучаствовать в Nbox. Здесь у нас страница самой монеты, то есть NFT. Чуть ниже вы найдете описание, что необходимо выполнить для участия в этом аирдропе. Кнопка принять участие. Таймер обратного отчета до завершения. По поводу распределения я не в курсе. Всего будет раздано 5000 и 1 NFT. Один NFT там топовый. Количество победителей будет. У всего участников на сегодняшний день. По заданиям подписаться на Твиттер выполню сразу готово дальше сделать ретвит закрепленного поста не обратил внимания иногда вас просят сделать ретвит закрепленного поста с тегами двух друзей о, в данный момент здесь ретвит с тремя тегами идем в home профиль подписчики и здесь выбираем любого участника копируем его изернейм. здесь Посмотрим, как у других, что они делали. Второй. Я стараюсь убирать тех, у кого мало подписчиков. Готово. Копирую эти теги, размещаю под постом, ставлю лайк. Так, вот. И вверху поста, чтобы ссылка на ресурс содержала ваш. User name. Если делаете обычный ретвит, ссылка будет на их страницу вести. А так она привязана к вашему аккаунту. Теперь white list. А это звездочку нажимаем. И подписаться на их страницу здесь ставим follow и еще пока не забыл вчера мы с вами принимали участие в вопросе от coinmarketcap и вас просили подписаться в нем или сделать комментарий посту ретвит, комментарий, лайк то есть вот лайк ставим здесь репост, можно еще свой коммент добавлять а вот тут я особо не заморачивался. Листал вниз, смотрел комментарии других участников, которые мне понравился, копировал и отправлял. Дальше. Здесь у нас все выполнено. Жмем. Адрес кошелька Binance Smart Chain вводим. Тут у нас уже все проставлено, что выполнено, галочки, четыре штуки, и нажимаем Join Airdrop. Готово. Здесь информация о завершении 7 октября, но по распределению я не знаю, всегда по-разному. Одна, две недели бывает и месяц. Наша задача выполнена в аирдропе участие приняли так ссылку я на coinmarketcap поставлю под видео ну а дальше переходим в продукты Airdrop и принимаем участие не забываем еще получать бриллианты, их можно обменивать в этом разделе на различные плюшки чаще всего NFT у меня аватарка вот стоит тоже обменял на бриллианты полученные в районе 100 отдал. И мне дали данный аватар. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Удачных вам выходных. Пока.